Рецепт приготовления чечевичной похлебки со шпинатом и сельдереем, это блюдо подойдет как для очаровательных дам, так и для сильных мужчин. Чечевичная похлебка отлично подойдет для тех, кто придерживается поста, она содержит большое количество белка, а в овощах много витаминов, блюдо получается сытным, и в то же время легким. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Чечевицу предварительно необходимо замочить, для этого заливаем ее кипятком и не трогаем примерно полчаса. Теперь даем чечевице закипеть, сливаем воду и тщательно промываем, затем снова заливаем водой, в сравнении с горохом и фасолью, варится чечевица быстро. 2. Сельдерей исключительно мужской корнеплод, необходимо почистить корень сельдерея, кожуру срезаем так как в картофеле, и затем натираем на крупную терку, минут через 20 после того как повторно закипит чечевица, добавляем сельдерей. 3. Теперь надо достать с морозилки шпинат и разморозить, просто ложим в миску шпинат и ставим на кипящую кастрюлю, после того как мы его разморозили шпинат надо измельчить, минут через пять после того как бросили сельдерей, добавляем шпинат. 4. Нарезаем мелко лук и немного его спассируем в растительном масле. Можно бросить луковицу в чечевицу, а после луковицу из похлебки вынуть. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Похлебка очень быстро приготавливается, во время подачи можно добавлять измельченный чеснок или свежую зелень петрушки. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Сельдерей корень 100 грамм, чеснок 3 зубчика, шпинат половина штуки упаковки, чечевица 500 грамм, лук 1 штука, молотый перец и соль по вкусу. Количество порций 8. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Жду вас снова.